Открой мою карту ГИДА Там океаны кады и на закаты порты Вижу, как тебе обидно Спускаю деньги в казино деньги, деньги Моя малышка играет в покер Чувая гадает на дорогу Выдаю хит в клубе, Веду себя как кит куди. Нацепил пинг-кудти Но на цепях пит пули Не ставлю блок на блоке Ведь все знают зайки На ногах Леброны Я пиарю найки Веду себя как Нигер в доме, на мне хилфигер доме. Я в хип-хопе, значит мое место в топе. В первоклассный рэпер, веду себя как рокер. Все, что сегодня нужно, пара тузов и джокер. Пускаю деньги в казино, деньги-деньги на зеро. Спускаю деньги в казино, деньги-деньги на зеро. На, зеро. на, зеро. на, зеро. на зеро. Спускаю.